так сегодня 1 января и я сейчас сел помонтировать у меня есть небольшой заказ который нужно выполнить я снимал его вчера 31 и пообещал сдать до 5 числа я немного хрип потому что приболел недавно снимала спортсменку с ней бегал и промочил ноги это видео я делаю потому что недавно прочитал в комментариях что кто-то попросил чтобы я записал видео о том, как я монтирую целиком один проект. И сейчас как раз у меня на монтаже нужно сделать минутный ролик. Это магазин. Я сегодня буду монтировать, что-то буду комментировать, что-то не буду комментировать. Проект небольшой, я думаю, что я сделаю его меньше, чем за час. А, причем, что у меня уже я уже здесь что-то начал, намонтировал, под, ну, как минимум подобрал музыку, а это уже полдела сделано. Перед тем, как тебе начать монтировать, тебе необходим какой-то талисман, который ты всегда используешь при в своей работе. Ну, по крайней мере, у меня так. Я очень люблю бейсболки и э, игральные фишки, поэтому они всегда со мной. Когда я ну, обдумываю что-нибудь, подбираю музыку, я перебираю что-нибудь в руке обязательно. Ну еще и какая-то э, еда. И вот так выглядит у меня сортированный материал. Это материал с одной камеры. Собственно, съемок было всего пару часов. Нужно было отснять два магазина. В общем, съемка стандартная. Здесь, по сути, нужно было отснять магазин. Здесь стеллажные полки, тапки какие-то, какие-то куртки. А здесь я еще использовал также дрон чтобы привязать к местности. Я знаю, ты сейчас скажешь, что не очень презентабельный район, не могу не согласиться, да, но дроном нужно было отснять. Вообще по-хорошему нужно было отснять дроном все филиалы этого магазина. Магазин 4 сезона называется. Их всего в нашем городе, по-моему, 6. Но дроном я отснял только один. А также в этой съемке у меня используется, вернее, в этом видео у меня используется дикторская озвучка. У меня здесь два варианта. Дамы и господа, 4 сезона, 50 на весь так, ну вот, собственно. Наши... У меня два варианта озвучки. Вообще, он делает три варианта, но, короче, я заказывал типа, озвучку 30 декабря, мне утвердили текст. Утром мне пишут, что даты акции изменены, и поэтому я попросил изменить озвучку, за что, естественно, я доплатил денег. Это, конечно, косяк, такое не люблю. Короче, с чего начинается монтаж? Ну, сортировка материала, здесь ее особо нет, все подряд идет. Выбираю музыку. Музыку я скачиваю с Epidemic Sound. Очень удобный сайт. У меня здесь месячная подписка. Не помню, сколько она стоит. В районе 10 долларов, если не ошибаюсь. Может быть, побольше. И здесь я... Если у меня нет какой-то конкретной цели на трек под материал. Я просто открываю альбомы, это газоготовленные плейлисты, начинаю просто щелкать, убирать в песни. Если же я точно знаю какое-то настроение, я могу здесь нажать в браузере и выбрать себе по настроению. Кстати, эпидемик саунд обновился. Наконец-то сделали такие превьюшки, постеры с разным настроением, здесь стало как, на мой взгляд, проще ориентироваться. Последнюю альбомы, Best of Decades, какие-то лучшие там за последнее время. И просто открыл первую павшицу песню. Вообще хотел, чтобы была ну, такая с новогодней тематикой. И выбрал вот такой трек, он самый первый. Много времени на выбор музыки мне не ушло. много времени на подбор музыки, но не в таких видео. Обычно я заморачиваюсь с какими-то промо-роликами или со свадебными видео. Я могу под какой-то конкретный эпизод выбирать очень долго музыку. Так, ладно, погнали монтировать. В Final Cut я всегда скидываю вот такой гэп. Отмеряю ровно минуту. Вот здесь у меня вымерено 59,01 секунды. Скидываю вниз трек. Трек я нарезаю, естественно, под минуту, то есть я беру начало и беру конец, В середину я вырезаю, и где у меня примерный бит идет, давай послушаем, идет примерный бит, я делаю обрыв, здесь я сделал резкий переход в музыке, как я считаю, можно было, конечно, позаморачиваться и сделать его плавнее, но я использую такой, типа, Звуковой провал, когда чувак, ну диктор говорит про скидку. Вот сейчас послушай. «Оплачивай твоя 40. Типа оплачивай карты, твоя скидка 40. И вставил сначала вот это «Воу». Как-то так. Ну и все, скинул у меня диктор. Получается чуть меньше, чем на минуту. У меня идет а, буквально несколько секунд, две секунды ихняя заставка лога и также две секунды она скорее всего будет в конце то есть уже нужно монтировать не минуту а 56 секунд здесь у меня идут заявочные кадры они мне сейчас не очень нравятся возможно я их переделаю это кадры с дрона и кадры внутри магазина просто первые 11 секунд в музыке идут такие как бы разгоночные Поэтому я здесь не использую. Ну, возможно, я заменю здесь. Либо сделаю какую-то подложку с э, акцией. Э, вот что у нас происходит здесь. Заставка. Переход. Начинается диктор. Здесь можно сделать потише. Вообще, по-хорошему, надо всегда перед тем, как начинается речь человека, нужно давать 2-3 секунды на понижение звука. То есть с зажатой клапкой, клапкой, клапкой, с зажатой кнопкой Option я ставлю ключевые точки и опускаю звуковую дорожку на минус 3 дБ. В данном случае я думаю это будет уместно. Мне не хочется сделать здесь большой, большой такой типа, звуковой ну, плавный переход. Как бы здесь и так пойдет здесь потихоньку, тупо очень нравится. Кстати, голос всегда можно послушать, нажав вот сюда. Нам очень важно, чтобы зеленые полоски не пересекали вот эту отметку 0. Это значит, что у нас перегруза нет. Потому что ты можешь сделать громче, да, например, сделать колонки громче, и тебе будет казаться, что, соответственно, голос громкий. И наоборот, если у тебя, например, будет звук колонок тихий, тебе будет казаться, что звук голоса тихий, и тебе захочется увеличить здесь gain. Произойдет, естественно, ошибка. Мы видим перегруз, это больше нуля. Соответственно, так не должно быть. Отменяем. Поэтому. Какая бы громкость у тебя в колонках не стояла, на ноутбуке или на компьютере, ты всегда ориентируйся, чтобы зеленые полоски не пересекали ноль. Ладно, приступаем к монтажу. Сейчас, наверное, не буду ничего комментировать. А, еще, кстати, такой момент. Я всегда... Отмечаю на всей звуковой дорожке. Я отмечаю вот такими марками бит, под которые я буду подстраивать кадры. То есть, выглядит это примерно так. Я нажимаю начало дорожки, ну или там середины, да. Марк, это у нас буква М. И погнал. Я слушаю песню и понимаю, когда будет примерно бит. И, короче, накидываю марки. Это очень удобно разметить звуковую дорожку. Здесь я уже буду ориентироваться. Ну, я кидаю кадр и подстраиваю под нужный мне бит. Я использовал широкоугольный объектив кстати который одет сейчас это Olympus 714 дает очень широкий угол можешь сам видеть это и здесь у меня очень плавное параномирование идет я использую монопод монофрота но я хочу сделать его еще сму очень плавным очень гладким поэтому замедляю на 50 процентов я знаю, что у меня этот кадр в 50 fps снят. Нифига, не в 50 он у меня снят. Вот это да. Поэтому не удастся это сделать. Но зато он в 4 к Хотя не знаю, зачем у меня из 4 к нужен был. Косяк какой-то. Сейчас смотри э, в информацию о файле. Данном, ну, Чтобы не косячь с кадром, в данном случае 25. Мы не имеем права уменьшать. Фпс. кадры сейчас это не актуально, как на мой взгляд. И вообще этот ролик бы я сделал бы сверх резким не на минуту, а на 15 секунд. В этом видео мне хочется показать, ну во-первых это информативное видео, здесь целую минуту диктор говорит о том, что здесь скидки. Рассказывает условия акции. И мне здесь нужно показать огромное количество ассортимента в этом магазине. Конечно, здесь очень много всего. Нужно отразить, короче, условия акции обязательно. И... Ну, и, да, количество ассортимента. Я как раз снимал много общих кадров. Вот у меня здесь стеллажи. Видишь, стеллажи, стеллажи. Возможно, я потом еще к этому ролику сделаю какие-нибудь какие-нибудь резкие истории с <къем> бонусом там у они у они давно уже заказывают съемку поэтому мне хочется да, каких-нибудь может подгонов ему делать по видео ну, приятный чувак приятные хозяева конечно очень вежливые мне кажется вежливость сейчас в жизни. Это очень важно. Мне не нравится, что мне хочется, наверное, вот этот кадр поменять местами с вот этой туфлей Не знаю, вообще под этот звук я бы хотел подобрать что-нибудь более интересное. Музончик бы зашел бы под какой-нибудь подкастик-то. Можно будет потом его использовать. здесь с битом промахнулся. А он сапоги, смотри какие, класс, А где-то не очень получилось, у меня вот здесь места, мне не хватало встать, чтобы заснять целиком весь стеллаж, то я так здесь исхитрился, короче, вот кривой кадр получился, но ничего страшного. Не забывай кадрировать, не забывай кадрировать кадр, даже если он такой, как этот. Всегда нужно забывать, не забывать про кадрирование. Да, да, да, да. Просто с ума сойти. Чуваки готовы одеть. Весь город. Ой. То, как праздновал Новый год. Что делали? Вчерашний Новый год был. Расскажи в комментах, чем занимался он. Если ты вообще досюда досмотрел. Сколько мы уже идем? Я, если честно, не очень хочу монтировать... То, что сейчас происходит, мне кажется, я просто скрин э, экрана, запись экрана кинул под голос и, и нормально. Кому интересно, посмотрят, что. Если ты не увлекаешься монтажом, конечно, не надо смотреть. Это такой резкий переход, да? Да-да, дорогой друг. Ты не ослышался. Давай кэш. И получай 50. И я вчера Новый год был дома. Что-то купил вчера искоря, который мне... Он вот тоже, смотри, как кадр. 25, 4К. Зачем я в 4К снимал? Ничего не могу понять. Купил, короче, искоря. Джимбим. Бурбон. Разливает кентуки. Очень мне раньше нравился этот вискарь. Вообще особо не пью, не рекомендую. И не было классического вискарика. И взял какой-то ред, что-то, какой-то там ред. А на выходе оказалось, что он вишневый, в Ну, капец. Очень сладкий, приторный. Не люблю такие. Это как десертное вино можно попить такое. У нас крымские есть такие вина а, сладкие. Типа, например... Мускат, да? Знаешь, такое массандра. Мускатель там. Такие всякие вещи. Зато вот этот в 50, смотри, песня. Ну а, да, да. И значит не пошел у меня этот вискарь. Еще такая тема. вот, ну Привычка же, да, там с малых лет под президента встречать Новый год. А так как телека дома нет. Интернет. Вчера запарился искать, блин, в интернете. Тапки можно добавить. Первый канал что-то транслирует, только московское время. Ой. Первый канал транслирует, только московское время. В итоге, в итоге встретил без президента. Без президента. Встретил Новый год. С беспонтовым вискарем. Открыл еще коньяк, там у меня кто-то дарил... Это дорогущий коньяк Хеннесси. Есть такой, да? Хеннесси иксо. Что-то такое. Бешеный какой-то коньяк. Тоже мне что-то не пошло. Короче, блин, алкашка не мое. В итоге пришли друзья 2 часа ночи с Монополия, Игра престолов. Дал такую? Вот. Но мы так и не поиграли. В итоге они ушли, блин, в пол пятого утра. Легли спать. А, ну вот смотри, показал сумку, да. Давай покажем еще одну сумку. Сам себе замечание делаю. Показал сумку, покажи еще одну сумку. Я помню, что я где-то снимал здесь сумка мужская на на этом самом. А, вот она. На крючке. Ты на крючке сумка. Пойдешь сюда. Чик. Типа, что в магазине сумки продаются. Все такое. Посмотрим, что получается. Получается ли вообще что-то. Дамы и господа, Кипермаркет 4 сезона поздравляет вас с новым 2020 годом и дарит вам новогодние скидки. 10 января по 2 февраля в сети наших магазинов вас ждут скидки 40 и 50 процентов абсолютно на весь ассортимент. Да-да, дорогой друг, ты не ослышался? Плати на и диагна, да, 50 и получи скидку 50% на все. Оплачивай картой. Здесь план, пошел. Нормально. И, ну, видишь, оптимальная длина кадра. Оптимальная длина кадра ну, меньше секунды. В одной секунде у нас 25 кадров. Ну, оптимальный шот это вот. Чуть меньше секунды. Да, то есть вот здесь, ну, пронамирование можно, естественно, дольше делать. Потому что, ну, типа, человек смотрит, ага, нифига себе, сколько там стеллажей. Ну, вот здесь, ну, вот это как бы, не знаю, посмотрим, что здесь можно сделать. Хотел подбить здесь, заменять. Что-то как-то... 50%, 50 на все. Слушай, отписа. Твоя, скид... твоя скидка 40. Выбор за тобой. Тоже кривой кадр. Кубрику бы не понравилось. Еще вот здесь есть такая шоу. Horizon. Horizon. Показать горизонт, короче, такая штука, лайфхатчик тебе, чтобы замониторить кадр у тебя вообще какой. Да, а -а -а, кубрик бы вообще меня слил за такой кадр, конечно. Хорошо, что я не кубрику сдаю. Видишь, вот сразу же кадр, да, не подходит. Типа он по перспективе такой же, но этот... Э -э этот кадр по отношению к этому, вот к этому, этот кадр типа крупный, а этот общий, а мы должны смонтировать через один. всю таймлинию и да я использую всегда ватермарку перед тем как отдаю видео заказчику ватермарку можно уже убрать потому что он мне только что одобрил сейчас я выведу это видео full FullHD ему а, внес тут одну правку а, ему нужно было добавить адреса в, в других соседних городах а, ну Получилось, на мой взгляд, вполне сносно, монтаж не очень здесь сложный, можно что-то выдумывать, можно что-то больше здесь придумывать в этом видео, но цель этого видео, чтобы было понятно, что когда скидки проходят, и какие-то скидки, и показать ассортимент. Ну, как мне кажется, получилось довольно информативно, если тебе кажется по-другому, напиши комментариях. А вот здесь я использовал такие штуки, скачанные для Instagram сторисов. Я их иногда использую. Очень прикольная анимация. Самому ее делать довольно запарно, поэтому лучше использовать какие-то вот. Я их называю титлы. <laughs> Короче, он попросил мне сейчас сделать еще несколько сторисов. Вот это видео я поставлю выводить. Full HD. Назовем 4 сезона. И сейчас буду монтировать пару сторисов по 15 секунд. Я думаю, что музон я оставлю такой же. Здесь создаем новый проект. Здесь выбираем кастом. Соотношение сторон для сторисов 1080 на 1920. 5P Хотя возможно на самом деле можно музыку использовать и другую какую-нибудь подобрать по а, и здесь я все хочу сделать Он после того что было прям супер понятно что это акция я думаю использовать для сторисов конкретно там, вот эти Instagram элементы от Lenorfix музыку еще можно брать вот здесь тоже такая а, прикольная группа это у меня скопировалось вот есть такая прикольная группа здесь можно тоже выбирать музыку она тоже без авторских прав ну, в смысле как Да. royalty free кстати я скоро хочу видос запилить об этом уже сценарий написал эта группа в телеграме насколько я понимаю она же и вконтакте есть ну, в смысле это она же короче здесь можно что-нибудь посмотреть <музыка> да, прикольному зону, наверное, не подойдет сюда. Капец, выбор музыки для меня это просто какая-то боль. Это просто ужас. Так. Ну я вот ориентируюсь здесь по вот этим штукам. Как она называется? Ну такая вот динамичная, вот прямо отсюда и возьму. Памс. Убираем. И сразу же размечаю. Ритм марками, как я буду делать. И погнали! Razer это такой саунд э, эффект. Нагнетающий такой типа... Такой вот? Пишется он так. Razer. Вот. Слушай. Вот это называется Razer. Знай. Такая фишка, когда не знаешь, как закончить себя, всегда ставь или какой-нибудь переход перед какой-нибудь. В общем, всегда подзвучивай действие. Вот, смотри, как будет. Так. Все, видишь, теперь все понятно. Мы здесь чувствуем, что... А еще в конце не помешает добавить такой... Типа взрыв хит, типа какой-нибудь удар а, хит. Вот, можно такое. Здесь длинный хвост у этого звука, конечно. Ну, да, пробуем. Прямо вот так добавляем, вот снизу, хоп. Можно даже так все сдвинуть. Вот видишь, как получается? Чуть закрещиваем трек. Вот и уже у нас подзвучка. Ториса. Закидываю их тоже на Яндекс Диск И, собственно, все. На этом мой монтаж закончился. Пиши в комментариях, если понравилось. Это был лайв. Монтаж минутного ролика для Инстаграм. Реклама магазина. 4 сезона. На этом все. Пока.